Здравствуйте, друзья! Пусть Дух Святой, Божий Дух, Небесный Дух Святой, да пребудет со всеми вами в этот момент, и пусть Он придет и покроет вас Его присутствием, чтобы Он пришел и ответил на самое ваше большое желание, самую большую мечту, это иметь его внутри себя, направляя ваши мысли, направляя ваш дух. Для того, чтобы ваш дух имел эту мудрость, как направлять вашу душу. И пусть ваша душа, которая будет направлять в итоге ваше тело. Вы знаете, Бог – это Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой. Сначала Бог Отец явил Себя, потом Себя явил Бог Сын. И сейчас в эти последние времена являет Себя Бог, Дух Святой, чтобы направлять Свой народ искренних направлять богобоязненных, чтобы открывать своего Сына тем, которые любят, тем, которые желают и верят в Него. Не верят, знаете, в такой эмоциональной форме, но в мудрой. Например, Иисус говорил, что «Отец не оставил Меня одного!» Отец не оставил Меня одного, потому что Я всегда делаю то, что Ему угодно. Мы не делаем всегда то, что угодно нашему Небесному Отцу, но наш Господь и наш Спаситель Иисус Христос всегда исполнял волю Отца. И тот, кто верует в Него, верует в Иисуса, он покрыт, он наполнен он под защитой его сына. И сын омывает нас от нашего греха, очищает нас, освещает нас от грехов. Тогда он, сын, нам показывает отца, говорит отец, тех, которых ты мне дал, я к тебе веду. Поэтому Иисус сказал, все, чего не попросите у Отца, во имя Мое, да будет вам. Тогда вы, кто сейчас в этот момент готовится к тому, чтобы войти в Божие присутствие, чтобы молиться, искать Духа Святого, так как это вы делаете, например, ночью в три, просыпаетесь, знаете, в самый такое... Сладкое время для сна. Вы жертвуете для того, чтобы искать Духа Святого. Именно так. Кто дает, кто имеет эту власть поставить печать Духа Святого, это Бог, Сын, Бог Сын, Господь Иисус. Это тот, кто крестит нас Богом, Духом Святым, наполняет нас. Даже если вы этого недостойны. Даже если мы недостойны этого. Даже так. Из-за того, что наш Господь и Спаситель Иисус Христос, у нас есть это право и привилегия получить. Кто будет веровать в Сына Божьего, будет иметь жизнь вечную, и верить это отдавать свою жизнь и жить в соответствии с Его волей, в страхе Господня, в послушании Его Словы, в искренности и прозрачности. Мои друзья, мои дорогие, именно так вы в этот момент, в этой вере в Господа Иисуса там, где вы находитесь. Примите Духа Святого через эту молитву. Закройте ваши глаза сейчас и не смотрите на меня. Но посмотрите вглубь себя и посмотрите на ту пустоту, на эту яму, которая внутри вас. Она будет наполняться Духом Отца, Духом Святым. Во имя Господа Иисуса, потому что Сын всегда делает то, что угождает Отцу и Его желание наполнить вас Духом Святым для того, чтобы вы также были победителем. Тогда давайте с Богом поговорим сейчас во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа, мой Отец, мы благодарны Тебе за эту привилегию, которую Ты нам даешь. Привилегию верить в Того, Кого мы не видим и не чувствуем. Я не чувствую абсолютно ничего. Я не могу дотронуться до Тебя. Я не могу видеть Тебя, но... Я верю в то, что ты говоришь, Господь. И ты сказал, Отец не оставил меня одного. Другими словами, те, кто верует в меня, также имеют присутствие моего Отца. И пусть это присутствие... Придет и материализуется в жизни этого человека, который в этот момент преклоняется, склоняется пред Твоим престолом в поиске Твоего Духа, от Дух Святой. Во имя Господа Иисуса мы благодарим Тебя, потому что. Это не так легко, это не что-то обычное, быть в этом духе вместе с тобой, но, Господь, Ты нас направил, и мы здесь для того, чтобы этот человек, который слушает сейчас, неважно, где он находится, в любом уголке этого мира, пусть сейчас получит Духа Святого. Духа Божьего, Духа Воскресения, Духа Жизни Вечной, Дух, Который утешает, Тот Дух, Который дает покой, Духа Радости Совершенной Господа Иисуса Христа. Примите, мои дорогие, во имя Господа Иисуса Христа, как ты, Господь, нам говорил сейчас, будьте достойны этого, из-за меня. И вы сейчас самый счастливый человек на земле во имя Отца, Сына и Духа Святого. И слава Богу! Когда поговорите вы сейчас с Богом, помолитесь, прославьте Его в соответствии с Духом Святым, Который дает вам слова. Он вдохновляет вас, чтобы говорить. Говорите своими устами, не просите ничего у Него. Вы уже просили, сейчас просто поблагодарите Его. Признайте, поблагодарите Его, восхищайтесь им. Поклоняйтесь Господу вашей жизни, начиная с этого момента во имя Иисуса Христа. Пусть Дух Отца утвердит внутри вас, что вы больше не один во имя Иисуса Христа. Слава Богу! Пусть Бог вас благословит. До завтра, друзья!